Здорово, это Шамшурин и... Это видео о мужских навыках, о двух особенно из них, которые очень важны. И чем больше у мужчины, вообще у человека, ну в частности у мужчины навыков, чем больше они прокачаны, эти навыки, тем он более выживаемый. Если мы берем в контексте общения с женщинами, да, чем более выживаемый мужчина, то есть, соответственно, тем более он сильный, стойкий, назовем это так, да, к каким-то жизненным моментам, и соответственно, тем больше женщины хотят именно быть с таким мужчиной, то есть, они к нему тянутся, они очень не хотят стать его спутницей. И так далее. Но, конечно же, там женщины не самоцель, это все делается в первую очередь еще и для себя, для того, чтобы как-то улучшать жизнь свою и своих близких. И мужчина должен уметь очень многие вещи, как бы чем больше он умеет, тем, конечно же, лучше, да, но что-то одно он должен уметь делать наилучшим образом, в этом, как правило, состоит его ремесло. И если мы говорим о основных мужских навыках, которые наиболее важны, у меня есть некий свой список, ну, первый навык, хотя это может быть звучит очень так интересно и странно, навык любить. Мужчина должен уметь любить себя, любить своих близких, любить этот мир. Потому что так уж сложилось, что многие мужчины действительно себя недооценивают, себя недолюбливают, к себе относятся как-то неправильно. И, соответственно, это все отношение, оно транслируется и на окружающих. Это, безусловно, навык. Его можно, хотя он кажется каким-то сложным и непонятным, но его можно развить, его нужно развивать. И я считаю, что это вообще один из ключевых навыков. Следующее – умение зарабатывать деньги. Безусловно, мы живем в такое время, когда любовь, Человек нуждается в деньгах, и если мужчина умеет их зарабатывать, если у него есть стремление, способности, то есть, если он это развивает, а это все можно развивать, если быть открытым, не носить корону, а прям вот поглощать всю эту информацию, то обязательно, конечно же, у тебя все будет хорошо. Следующий мужской навык – это умение решать какие-то вопросы, задачи, проблемы. Ключевое, потому что кто как не мы, кто как не мужчины решают всякие сложившиеся ситуации, и если что-то произошло, там, у тебя, у твоих близких, у твоих любимых где-то еще, ты берешь и Yeah. Как мужчина-защитник, добытчик и так далее, ты берешь и решаешь эти вопросы и проблемы. Я здесь уже говорил об открытости, следующий навык – это умение быть открытым, умение впитывать новую информацию, умение поглощать знания – это тоже навык, которому можно и нужно обязательно учиться, его нужно развивать. Далее, важный для мужчины навык – умение разбираться в людях и понимать людей, то есть истинные мотивы, истинные причины поведения и так далее, что значит те или иные проявления человека что от него ждать. Если ты в этом разбираешься, если у тебя прокачан этот навык, то это очень круто. В общем, это здорово. Еще один важный для мужчины навык, которому также можно и нужно научиться, если ты не научился этому. Умение нести ответственность. По идее, этому приучают с детства. Есть такое, что бывает с детства человека не научили нести ответственность за свои поступки. У меня в части ситуация была похожая, но как бы жизнь она учила, и я активно поглощал эти знания, вот так вот расслабившись. Вот. Поэтому каждый мужчина обязательно, конечно же, должен уметь нести ответственность за то, что он делает. И еще один навык – это умение найти себе женщину, нужную, достойную, порядочную, такую, как ты хочешь, ну, в зависимости от целей. Для секса, может быть, может быть, для семьи. Тут не обязательно, если в первом случае, это не обязательно, там, она должна быть достойной и порядочной, она должна тебе нравиться внешне тебя возбуждать. Умение найти себе женщину, умение с ней сблизиться, умение строить с ней отношения. Это очень и очень важный навык. Что касается про меня, я очень сильно продвинулся во всех этих навыках за последние годы. Безусловно, что, конечно же, мне есть куда расти и всем есть куда расти, и надо расти дальше идти дальше, но я вообще человек, который на самом деле немало чего умеет в жизни. Если без лишней скромности от каких-то моментов, допустим, по поводу заработать денег, или, допустим, я могу построить дом вот этими руками, если мне дать несколько помощников, как бы я смогу сделать коттедж под ключ. Ну или что-то в этом духе. Для кого-то, возможно, это не важно. Для кого-то это важно, но суть в том, что у меня достаточно широкий пул разных навыков, которые, которыми я обладаю. Но, как я уже сказал, всегда нужно развиваться, дальше идти, стремиться и так далее. Вот. Что касается моего ремесла. у меня есть основное ремесло, которым сейчас я зарабатываю, ну сейчас я уже достаточно давно зарабатываю деньги, я в нем развивался и горизонтально в том числе, то есть когда я не игнорировал какие-то другие знания, впитывал их, добавлял их к себе в голову, чтобы потом делиться. Но мое ремесло состоит по факту в том, что я могу любого мужчину научить выбрать женщину себе, познакомиться с этой женщиной, начать с ней общаться, сблизиться с ней, выбрать женщину для отношений и первично начать строить с ней отношения. Что касается моего ремесла, я могу любого абсолютно любого мужчину научить общаться с женщинами, но это даже звучит как-то уже, чем это есть на самом деле. Во-первых, создать себе выбор женщин, во-вторых, начать общаться, познакомиться, в третьих сблизиться с этой женщиной или с женщинами, в зависимости от твоих потребностей. Далее, не ошибиться в своем выборе, когда ты выбираешь девушку для серьезных отношений. Построить с ней отношения, в которых вам будет классно, гармонично, счастливо, легко, и самое главное – отношения, в которых будет взаимоуважение. И как мужчина должен себя вести и позиционировать так, чтобы он это взаимоуважение получил и никогда его не терял В этом состоит мое ремесло Все, что касается общения с противоположным полом, я могу научить этому любого, абсолютно любого человека Передать свой опыт, потому что слово «научить» здесь как-то звучит, ну, наверное, может быть, не очень Потому что у многих своих учеников, которые там 40 с плюсом, дядьки, я чему-то сам учусь я перенимаю их жизненный опыт, и это очень круто, это классная часть моей профессии. И коли уж у меня такое ремесло, что я этому обучаю, сейчас я хочу сделать тебе фактический подарок. То есть, это два моих новых тренинга, которых нигде до этого не было, и вряд ли они где-то будут. Почему это звучит как фактический подарок? Для того, чтобы абсолютно каждый из тех, кто смотрит сейчас это видео, и ты в частности, мог себе позволить прокачать те навыки, которыми я там делюсь. Это два важнейших навыка в общении с женщинами. Первое – это навык найти себе женщину и суметь с ней познакомиться, начать общаться, заинтересовать, то есть суметь перешагнуть через свои страхи, которые только здесь, в твоей башке, которых не существует на самом деле в природе, в физическом мире их нет. Первый навык – это умение найти себе женщину, и второй навык – умение с ней общаться таким образом, чтобы распознавать женские проверки, барьеры и манипуляции, и самое главное уметь им противостоять. Это два важнейших навыка, не имея, не обладая которыми у тебя, в принципе, можно сказать, будет отсутствовать твоя личная жизнь. Что касается первого навыка и первого тренинга, это про страх знакомства. Проблема абсолютного большинства мужчин в том, что они сами себя ограничивают своими страхами, они видят постоянно красивых женщин, которые им нравятся, и ничего не могут с этим сделать. То есть вы смотрите, продолжаете смотреть, продолжаете провожать взглядом. И и на этом все. Некий эффект каменных ног, когда мужчина, хотя это естественная потребность каждого человека, абсолютная, нормальная, спокойная, свободная, естественная, элементарная, не знаю, как еще сказать, и когда ты ее не реализуешь, это очень и очень плохо. И этот навык поможет тебе получить мой тренинг обновленный, который называется «Волшебная таблетка от страха знакомства с женщинами». То есть я это все обновил, пересмотрел, перезаписал. И, соответственно, ты имеешь такую возможность преодолеть тот страх, тот барьер, тот дискомфорт, который у тебя есть в голове. С моей помощью ты легко это сделаешь. Какой результат ты получишь в итоге этого после этого тренинга, ты будешь легко, не задумываясь подходить, даже если будет небольшое волнение, но оно не будет тебя сковывать, а потом и волнение пропадет. Ты будешь легко и не задумываясь подходить к тем девушкам, которые тебе нравятся на улице или там, не знаю, в ресторане, в магазине, где угодно, и общаться. То есть, это первый шаг для того, чтобы найти себе достойную женщину. Как ты найдешь достойную, если у тебя абсолютно отсутствует выбор? Сейчас, после этого тренинга, волшебная таблетка от страха знакомства, ты получишь этот выбор. Мы уберем то, что тебе мешает и второй тренинг – это второй фактический подарок. Почему я говорю фактический подарок? Потому что стоимость у этого всего есть, она символическая, она копеечная, она просто максимально доступная для того, чтобы ты, конечно же, вложил туда какие-то ресурсы, и тебе, может быть, тогда будет больше мотивации это делать. Тренинг, который называется «Женские проверки и манипуляции». Не зная об этом, то есть, когда ты не можешь распознавать женских манипуляций, когда ты не можешь с ним ничего поделать, происходит следующее, что ты так и не добиваешься желанных женщин, потому что они все время как-то ставят какие-то барьеры, проверки, им это нужно от природы, ты так и не получаешь тех женщин, которые тебе по-настоящему нравятся, ты вынужден довольствоваться другими. А также, если у тебя уже есть отношения в этих отношениях, ты имеешь все шансы попасть под каблук, потому что ты не распознаешь этих манипуляций и не умеешь с ними бороться, не умеешь себя от этого ограждать. И в итоге отношения рушатся, а при этом ты так старался, ты действительно делал все, что только ты мог. И какой результат ты получишь после того, как пройдешь этот тренинг, получишь его запись, ты будешь видеть все женские проверки и возражения, знать, что на них отвечать, знать, как их обойти, это тебя расслабит, дополнительно даст тебе ощущение внутреннего спокойствия и комфорта. Ты будешь получать номера телефонов при знакомстве, ты будешь комфортно себя чувствовать на свиданиях, ты будешь в отношениях уважаемым человеком, которого с мнением которого соглашаются, прислушиваются, и женщина будет смотреть на тебя снизу вверх, как и должно быть. И вообще девушки будут легче перемещаться к тебе домой, много-много чего еще, что тебе мешало, потому что это все проверки, это все барьеры, это все возражения, это даже манипуляции. Теперь после этого тренинга у тебя будет четкое понимание, что с этим делать. Я с удовольствием поделюсь с тобой этими навыками. И ценность этих тренингов польза от них в десятки и сотни раз превышает их реальную стоимость, которую ты можешь узнать здесь по ссылке под этим видео. И также вписаться, потому что, собственно говоря, 22, 23, 24 есть возможность в эти дни оплатить эту символическую сумму и перенять эти навыки от меня, которыми я с удовольствием поделюсь с тобой. И 25 числа в прямом эфире я проведу этот тренинг «Волшебная таблетка от страха знакомства». Есть три пакета, то есть это в онлайне будет. Три пакета. В чем они заключаются? То, что в первом пакете ты просто смотришь в прямом эфире, но это как бы неинтересно, потому что есть второй пакет, в который входит запись этого тренинга, чтобы ты мог в любое время посмотреть ее, тогда, когда тебе удобно пересмотреть и так далее. И в третий пакет входит волшебная таблетка от страха знакомства и тренинг женские проверки и манипуляции. Также к этим тренингам ты получишь огромную кучу бонусов. Вот так вот я решил с тобой поделиться, так я решил тебе помочь, то есть это 5 видео по самым актуальным темам общения с женщинами. Пять обучающих видео. Это видео... О системе привлечения женщин, где эта система расписана по шагам, чтобы ты понимал, что тебе нужно, чтобы их привлекать. А, а также будет мотивирующий аудиокаст, который ты сможешь слушать в телефоне. Он небольшой, но перед тем, как знакомиться, перед тем, как идти туда в поля, тренироваться, ты сможешь его включать, и это тебя будет прям вот наполнять энергией. Я тебя лично через этот аудиокаст заколдую, и ты сможешь легко знакомиться, ты сможешь перешагнуть через свои страхи. Итак, 25 число, запись всех тренингов есть, бери пакет с записью, это стоит очень дешево, тренинг «Волшебная таблетка от страха знакомства», а также тренинг, который называется «Женские проверки манипуляций». Два одних из самых важных мужских навыка, без которых, не имея которых, ты так и не будешь получать от жизни удовольствие добиваться тех женщин, которые тебе нравятся. Все, пока. Ссылки здесь под видео. Увидимся совсем скоро в тренинге.